Здравствуйте с вами Александр. Сегодня 13 апреля в Калининграде празднуют День селедки. Наверное, для жителей России это кажется странным. Что за день селедки, какой-то бред. И мне тоже казалось что совершенно непонятно, когда начали праздновать когда-то. Я уже даже не помню, когда там, лет 10 назад, казалось какая-то шутка. Какой день селедки? Не знаю, там день скумбрии, там день кильки тогда уже давайте. Ну, оказывается, есть такой день-день селедки. Селедка когда-то была рыбой бедняков. Ну, она же невкусная, ее там толком не пожаришь, ничего с нее не сваришь, там, уху толком. Но она невкусная, в принципе. И потом, то ли это было в Голландии, кто-то каким-то образом умудрился ее то ли засолить, то ли замариновать. Подписчики, пишите, кто знает эту историю. И в итоге, короче, научились делать селедку вкусной. И так эта рыба стала очень популярной. И потом начали праздновать, так понимаю, что в Европе тоже есть такой день, день селедки. Стали отмечать день селедки. А Калининград решил примазаться, ну, поскольку у нас тоже много рыболовного флота, и тоже отмечать праздник так называемый народ собирается тут что-то продают всякую рыбку можно купить достаточно много людей приходит Пью, пиво Проводится все это действие на территории музея Мирового океана. Это кораблик спутниковый космической связи раньше было много в советском союзе остался он то ли один то ли два их осталось но он еще действует до сих пор короче мне будут писать комментарии что я только ничего не знаю О, смотрите, вот это прикольно. Никогда такого не видел. А в Беларуси вообще миллионер. В принципе здесь рыбку можно хорошую купить, так в магазинах не встречается, вот я как-то покупал, даже удивлялся, думаю надо же так, может быть есть конечно такие рыбные специальные магазины, где все есть, но вот тут действительно можно найти что-нибудь очень вкусное. Каким-то образом здесь сыр, какое отношение имеет к селедке, непонятно. Если вы Калининград, то сходите в Музей Мирового океана. Тут действительно много интересного можно посмотреть. Тут что жарят? Шашлыки, что ли? Из рыбы? А, обычные шашлыки. Или это рыба? Не, мясо. Сейчас к реке выйду, и надо уже с этим заканчивать. Я вообще не хотел снимать это видео, но просто я здесь живу уже вышел из дома и думаю дай-ка зайду все-таки, посмотрю на это безобразие. Я надеюсь, это было кому-то интересно Всем пока С вами был Александр